Наверняка вы слышали такое выражение, как постановка голоса. И вы даже могли забивать в поисковике такой запрос, как поставить голос. Искали упражнения для постановки голоса. Но я думаю, что, скорее всего, вы никогда не задумывались о том, а что же такое постановка голоса. И какой голос можно считать поставленным, а какой нет. И в этом видео я хочу поделиться своим мнением по данному вопросу и рассказать вам, что же такое постановка голоса. Лично я считаю, что это понятие, поставленный голос, не совсем верное, потому что если посмотреть в корень слова, голос поставлен, то есть он где-то стоит, куда его поставили, зачем его туда поставили, непонятно. То есть, на мой взгляд, формулировка была создана, ну, когда-то давно, не совсем корректно. Потому что голос — это живой организм. Если вы возьмете и послушаете песню современного артиста, особенно зарубежного артиста, вы услышите, что там голос э, производит очень много движений. Например... По звуковысотности песня может иметь и высокие ноты и низкие меняются вокальные приемы меняются вокальные украшения вы можете из головного регистра услышать звук переход в грудной и наоборот то есть постановка голоса лично для меня это что-то что держит ваш голос немножечко в рамках Правильнее сказать, это способность человека управлять своим голосом, потому что когда вы поете, вы им и управляете. Вот если вы не можете своим голосом управлять, тогда он будет звучать не очень хорошо. Допустим, вы слышите чье-то пение и вам нравится, то есть вы себе мысленно ставите такую отметку, ой, у человека поставленный голос, вот он как-то так классно звучит, но вы не проходите по пунктам, ага, звуковедение, высокие ноты и так далее, и тому подобное, то есть вы вот по пунктикам не идентифицируете, что да, голос поставлен, то есть это ваше такое субъективное мнение и ощущение от услышанного голоса так вот моя задача научить вас именно управлять своим голосом и когда ученик учится управлять своим голосом, ему понятнее, какие у него будут результаты. Потому что поставленный голос или не поставленный голос, это можно ну, всю жизнь заниматься его постановкой и так и не понять. Куда и как нужно его поставить и как он при этом должен звучать. Но очень важный момент, еще есть такое понятие, как пение на опоре. Ну По сути, поставленный голос, пение на опоре очень близки друг к другу. И для вас здесь должен быть такой индикатор. Если вы дважды можете сделать совершенно одинаково один и тот же звук вот это и есть по сути пение на опоре это и есть поставленный голос то есть вы можете управлять голосом вы можете дважды сделать одно и то же вы можете одну ноту протянуть допустим две секунды не меняя качество вашего голоса вот эти моменты вы должны понять осознать и чем дольше получается, вы можете делать одно и то же, тем более поставленный, скажем так, у вас голос. Но, опять-таки, если мы отходим от этого понятия и не стремимся к тому, чтобы наш голос был вот исключительно только поставленным, а стремимся к управлению нашим голосом, вот здесь возникают новые задачи, более интересные. Это освоение разных вокальных приемов, это освоение динамики. Вот это уже гораздо интереснее. И это вы сможете применять непосредственно в песнях. Допустим, вы освоили два вокальных приема, микс и вокальный нос и взяли песню, в которой у вас будет микс и вокальный нос. Соответственно, ваша задача не только грамотно и правильно спеть вот эти части песни, где используется прием, но и выполнить хороший грамотный переход. Потому что иногда бывает так, что в рамках одной строчки у вас есть вокальный нос, потом вы уходите в микст и затем возвращаетесь снова в вокальный нос. Поэтому здесь нужно тренировать динамику. Это мы делаем в курсе Успешный вокалист. Если вам это интересно, нужно вы хотите научиться делать это то я приглашаю вас конечно же присоединиться к этому курсу надеюсь теперь вам стало понятнее что такое постановка голоса и как грамотно пользоваться этим понятием и на чем нужно концентрироваться концентрируйтесь на управлении своим голосом это ключ к вокальному успеху